Всем привет друзья! Рад вас приветствовать на своем канале и в этом видео я хочу затронуть такую тему как катализатор и мы не поедем никуда его удалять, а я всего лишь расскажу вам свое мнение и вообще, почему такая шумиха поднялась вокруг этого катализатора, а в частности, именно корейского автопрома. Также я вам не буду, друзья, рассказывать, что такое катализатор, для чего он нужен, потому что вы все прекрасно знаете, тем более, если вы владеете автомобилем, то прекрасно знаете, что это, для чего это нужно. И неоднократно, наверное, слышали про него или читали, или также смотрели видеоролики. Также, друзья, неоднократно вы меня спрашиваете, вырезал ли я катализатор, собираюсь ли его вы вырезать вообще и что я в дальнейшем вообще с ним буду делать. Сразу скажу, что катализатор я не вырезал, и вырезать в ближайшее время точно не собираюсь. Единственное, что могу сказать, что буду просто следить за ним периодически, скорее всего приобрету себе эндоскоп, и буду смотреть, наблюдать за его состоянием, и, соответственно, если вдруг он начнет там рассыпаться, то а, приму уже какие-то меры. Но также в этом видео хочу, друзья, затронуть такую тему, именно про то, что вообще с этим катализатором нужно делать. Друзья, так как мы живем в России, то у нас все нацелено именно на финансовую составляющую. В первую очередь думают о деньгах, а потом уже о совести. И в социальных сетях, в частности ВКонтакте, я натыкаюсь на своего рода контекстную рекламу. Это всплывающие окна, где написано, что в моем городе, в Самаре, есть такие сервисы, которые занимаются удалением катализаторов и бесплатно вам устанавливают пламя-гаситель и даже прошивают под евро 2 что очень странно и в каком-то случае даже заманчиво я наверное с десяток видел таких реклам разного рода таких автосервисов которые занимаются удалением катализаторов и наверное даже заинтересовался таким сервисом потому что как вы все прекрасно знаете что катализатор разрушается со временем и его частицы попадают в двигатель тем самым вы попадаете просто на его ремонт и естественно я начал узнавать вообще что это за добродетели такие которые вам бесплатно все это делают и взамен как бы вы им ничего не даете, кроме самого катализатора. И, конечно же, я начал гуглить эту тему и наткнулся на очень интересный пост одного э, человека, который на сайте Drive2 расписал все подробно э, вообще про эту тему. Ссылку на этот пост я оставлю в описании, вы также можете почитать, ознакомиться с его постом и принять для себя какое-то решение. Я вкратце расскажу. Дело в том, что этот человек решил именно продать свой катализатор, не приехать удалить его. Скорее всего, он его сам удалил и, соответственно, решил его просто продать. А для того, чтобы его продать нужно, чтобы сделали экспертизу. Также, друзья, я э, узнал, что есть такие фирмы, которые занимаются экспертизой и оценкой ваших катализаторов. И в Самаре у нас, опять же, таких компаний несколько. И вообще существует три основных типа катализаторов. Первый – это керамические самые распространенные катализаторы, которые устанавливаются на большинство автомобилей, в частности, на иномарках. Не знаю, насколько наша Kia Rio считается иномаркой, но все же… Второй тип – это металлические катализаторы, которые ставятся на, в основном на советские автомобили, на старые. Не знаю, на новых сейчас, наверное, скорее всего, тоже уже керамические на ладах устанавливаются. И третий – это сажевые катализаторы. Они не так распространены, но они все-таки есть. И те самые компании, про которые я говорил, они занимаются экспертизой. Вообще, сам катализатор э, в себе имеет смесь неких драгоценных металлов. Собственно, вот и почему... Э, эти катализаторы так ценятся. Также есть компании, которые занимаются переработкой этих катализаторов и получают из них вот те самые драгоценные металлы, которые очень дорого стоят. И этот человек, который написал пост на Drive 2, естественно, захотел узнать, сколько стоит его катализатор. К сожалению, я сейчас не вспомню, какой у него автомобиль. И он нашел какую-то компанию, приехал, ему сделали экспертизу и оценили его катализатор примерно... Около 15 тысяч рублей. А теперь, друзья, давайте подумаем. Если вы приезжаете в компанию, в автосервис, который занимается удалением катализатора и бесплатно устанавливает вам пламя и прошивает на Евро-2. Давайте представим, что пламя-гаситель, примерно его стоимость до 2000 рублей. То есть 15 2000 рублей. Прошивка на Евро 2 будет стоить примерно 5000 рублей. Возможно, дороже, возможно, дешевле, я не знаю, но на момент, когда у меня была Лада Веста, прошивка стоила примерно как раз 5000 рублей, поэтому я буду отталкиваться от этой суммы. И Посчитаем, то есть в сумме у нас выходит 7000 рублей, и, конечно, я не включаю работы по снятию и удалению катализатора и вариванию туда пламя -гасителя. Просто не знаю, сколько это может стоить, но давайте отталкиваться от суммы 7000 рублей именно за то, что они ставят вам пламя и прошивают. А теперь, друзья, смотрите. Человек сдал за, грубо говоря, например, 14 тысяч рублей. 7 тысяч стоит та работа, которую делает сервис. Получается, что 7 тысяч рублей они просто зарабатывают на вас. Конечно, не все катализаторы, которые привозят в эту компанию, могут стоить 14 тысяч рублей. Они могут стоить и дешевле, могут быть даже и дороже. Все зависит от того, какое у них состояние, соответственно, и сколько у них в составе вот этих драгоценных металлов. Вообще также я натыкался на сайт, и керамические катализаторы принимают там, например, от 5 там, до 40 тысяч рублей. Опять же, это все зависит от вашего автомобиля. Если это легковой автомобиль, то катализатор там, например, будет весить там 600 грамм, 800 грамм. Если это автомобиль побольше, соответственно, он будет э, весить там килограмм и так далее. То есть э, сумма идет изначально за килограмм. Если у вас уже меньше катализатор, со временем он тем более может еще и рассыпаться, то сумма может уменьшаться. Но именно состав вот этих драгоценных металлов решает вот эту финансовую составляющую. То есть сколько он будет стоить, за, за какую стоимость у вас его выкупят. И также, друзья, есть такие люди, которые даже не знают ценности катализатора, а просто приезжают в автосервис со своим пламя-гасителем и просят специалистов, чтобы им вырезали этот катализатор, установить или пламя который они купили, платят за это деньги, потом едут э, к специалисту, который прошивает им на Евро-2, и они потом ездят и улыбаются, и радуются тому, что у них э, расход стал меньше, что машина начала работать лучше, что она стала резвее, лучше реагирует на педаль газа. Но, друзья, не стоит этому радоваться, потому что такие люди просто-напросто дарят свой катализатор человеку. Даже не задумываясь о том, что, у этого катализатора есть стоимость даже если он разрушился у вас даже если он расплавинился, все равно у него есть своя стоимость пусть 2000 рублей 5000 рублей но вы сможете его продать но опять же друзья как я и говорил за ним нужно следить чтобы не доводить до того состояния чтобы он у вас развалился лучше купите эндоскоп и проверяйте если вы видите что он у вас начал разваливаться то конечно вы можете приехать в такой сервис где вам поставят пламя-гаситель прошьют автомобиль под евро 2 и заберут взамен за это ваш катализатор. Но есть люди, которые вырезают катализатор только ради того, чтобы автомобиль ехал быстрее. То есть изначально катализатор душит автомобиль э, примерно на 20%. процентов. То есть, вырезая катализатор, у вас э, динамика улучшается, у вас, возможно, уменьшается расход бензина. И вот такие люди, которые не хотят дожидаться, когда развалится их катализатор, могут как раз-таки сами за свои деньги купить пламя-гаситель, прошить свой автомобиль, а сам катализатор просто привести в ту компанию, которая занимается оценкой и скупкой, и продать его, и выручить за него, между прочим, неплохие деньги. Тем более, чем лучше состояние катализатора, тем он, соответственно, дороже. И в заключение, друзья, хочу сказать, не торопитесь вырезать катализатор, менять его на пламя-гаситель а уж тем более дарить его какому-то автосервису. Надеюсь, я все вам подробно объяснил. Если что-то непонятно, вы можете написать это в комментариях. А также все-таки советую прочитать пост на Drive 2 про катализатор, ссылку на который я оставлю в описании. Ну а на этом у меня все. Всем удачи на дорогах. Всем пока.